Привет, друзья! Я Вячеслав Богданов, руководитель компании Мастер Продаж. Э -э наша компания занимается обучением сотрудников, по которой вашей компании занимается продажами и других сотрудников. И сегодняшнее такое небольшое видео и информация о том, что хочу вам сказать, это очень щепетильная тема, тема этики, тема правильности, отношений в коллективе и вообще в обществе. На самом деле, с такой темой очень часто встречаются руководители, ну, как бы, как высшего звена, владельцы бизнесов, так и руководители каких-то более низких, низших звеней. Да, и некоторые из нас встречаются с такой ситуацией просто дома, в семейных отношениях или в отношениях с друзьями. Этика. Что такое этика? Этика – это соблюдение правил норм, это не нанесение вреда по максимальному количеству областей жизни человека. Максимальному. Что значит максимальному? Это значит, этих сфер у человека очень много. И у каждого из нас их много. Вот. И для того, чтобы например, э, можно уже украсть миллион вот и посчитать, что это неправильно. да? Вот. То есть нанести, понять, что это вред наносится не только э, там не знаю, банку или у кого украть миллион, но и большим частям этого этой организации, да. А можно убить муху и посчитать, что это тоже неправильное действие, да. А как бы вы ни смотрели, все равно всегда смотрим. То есть этика, это, правильно сказать, это вот, мы сами принимаем решения что мы не будем нарушать какие-то правила, какие-то нормы, не будем наносить вред кому-то или чему-либо, и в этот момент мы становимся этичными. Как только мы нарушаем такие правила, с которыми ранее согласились, как только мы наносим вред кому-либо или чему-либо, и ощущаем, что это приносит вред не только одному, но и больше, многим областям жизни человека, мы нарушаем свою собственную этику. То есть, когда человек этичен, человек этичен только по своему собственному решению и согласию. Когда сотрудник приходит в компанию и подписывает, например, правила, которые существуют в компании, или норму поведения сотрудника в этой компании, он соглашается с правилами, или нормами, или моральным кодексом этой компании. Как только он их нарушает, он нарушает в первую очередь свою собственную этику потому что он сам с этим согласился. А далее этику целая группа людей или может быть больше групп людей, у кого как. Так вот, что хочу сказать. Каждый из нас в жизни совершает ошибки по знанию или по незнанию, неважно. Когда мы узнаем, что мы совершили или, может быть, понимаем, что мы совершили в этой жизни какую-то ошибку или какое-то количество ошибок, мы понимаем. Что мы где-то поступили чуть-чуть неправильно. Первое, что мы делаем, мы начинаем себя оправдывать. Сами себя, либо перед кем-то мы начинаем оправдываться. Ну, к примеру, если человек опоздает на работу, первое, что он делает, он говорит, там, да, маршрутка, там, неправильно ходила, там, или, может быть, там, машина сломалась, каждое колесо спустила. И такое бывает. Просто, когда я еду в маршрутке, я вижу, что я опаздываю, очень легко можно сделать позвонить руководству, сказать, я извиняюсь, знаете, хочу вам сообщить, что вот сейчас я сейчас в маршрутке, нахожусь на таком-то, таком-то перекрестке, и я как бы подозреваю, что может быть я немного опоздаю. То есть я говорю этому коллективу, я говорю, ребята, помогите мне, подправьте ситуацию, потому что я не смогу, например, быть в момент, когда нужно, к примеру, обслуживать клиентов на работе. Помогите мне, сделайте это. И когда я приезжаю на работу, например, опоздав, я отдаю что-то в обмен. Я говорю, ребят, спасибо, что вы меня подстраховали, поддержали, вот, помогли мне в этой ситуации. Ну и делаю какой-то обмен для ребят. Например, там, ну, не знаю, привожу килограмм яблоков или фруктов, или, ну не знаю, угощаю чаем, и кофе ребят, против, ну, которые за меня что-либо сделали во время, когда меня не было. Это этично. Не этично это прийти и оправдаться. И сказать, да, вы знаете, маршрутка плохо ходила, именно поэтому я приехал на 15 минут раньше. О, позже, я извиняюсь. Понимаете? Вот. Поэтому вот такое бывает в жизни. Не обязательно это опоздание. Это может быть любые правила, которые существуют. Например, не знаю, там есть компания униформов, в которой должны ходить все сотрудники. Не успел постирать. Это просто оправдание. Понимаете? И... Все бывает в жизни. Понимаете? Но об этом нужно предупреждать. Всегда можно передоговориться до того, как ты нарушишь это правило. Если, например, я вижу, что я наруш... уже вот-вот сейчас нарушу это правило какое-то, которое существует в этой компании, я этой группе говорю, ребята, я ощущаю, что я... есть шансы, что я его нарушу. Давайте посмотрим, как мы можем передоговориться хотя бы на этот момент. Не навсегда, но на этот момент я хочу с вами передоговориться. И я хочу для вас сделать обмен за то, что я нарушил. Что-то я вам дам в обмен за то, что вы там как-то вот, как, к примеру, мы там кто-то тебя поддержал в момент, когда ты опоздал на работу, там, или как-то за тебя сделал какое-то дело, которое должен был сделать ты. Понимаете? Вот это этично. Не этично это просто прийти оправдаться. Первое, что делает человек, который знает, что нарушил какое-то правило, это оправдывается. Второе. Чаще всего он критикует то, против кого он совершил неправильное действие. Того, против кого он совершил неправильное действие. Критика не с целью. Не имеется в виду, что ой, я пообсуждаю кого то человека и о хорошем, я плохом. Нет. Он конкретно плохо отзывается об этом человеке. И третье, что делает человек, чаще всего сбегает от этой группы. Только хорошие люди. Только хорошие сотрудники, хорошие руководители сбегают от той группы людей против кого они совершили уже, вот они не могут удержать себя от этого, например, я не могу себя удержать, вставать раньше и, например, вовремя приходить на работу, не могу один раз, второй раз, пятый, двадцатый, сто пятьдесятый, коллектив уже ощущает, что это человек, ну, но... и я сам ощущаю, что я, блин, я наношу вред этой компании, потому что меня ожидают клиенты, и получается компания теряет прибыль в момент, когда я опаздываю на этот промежуток времени, уже никто не хочет меня подстраховывать потому что они уже устали от меня подстраховывать. Вот. И в этот момент, что происходит? Этичный, хороший человек, который ощущает, что не может удержать себя от неправильности по отношению к этой компании, он хочет уйти. И мы очень часто встречаем, как руководители, я уверен, что некоторые руководитель меня поддержит. Сотрудники, которые хорошие сотрудники, приходят, пишут заявление, говорят, я хочу уйти с работы. И, ну, конечно, они находят кучу, ну, почему они уходят, но это всего лишь оправдание. Вы всегда в основе своей найдете первое или несколько дел, которые человек совершил, нарушая какие-то правила вашей компании. Но есть решение. В нашей компании, в компании мастер-продаж, есть специальные коррекционные программки. Программа по повышению эффективности личности, которая исправляет такую ситуацию у каждого человека, если он только этого желает и может признать, что человек может стать лучше. Что нужно сделать? Все очень просто. Можно просто зайти на сайт masterprodage.md и там найти наши контакты и отзвониться нам. Можно позвонить нам по телефону в международном формате, это звучит так, плюс 373, это код Молдовы. 794 113 13. Обращайтесь к нам, спрашивайте нас, интересуйтесь, это все можно исправить. Нету неисправимых ситуаций. Есть отсутствие желания их исправить. Поэтому обращайтесь, руководители кто ощущает такую проблему. То есть, что значит ощущает? Ну, ощущает, что чуть-чуть критикует кого-либо или хочет от чего-то избежать или часто оправдывается. Вот. Это могут быть сотрудники, которые также себя ощущают. Приходите, мы это исправим. Главное, чтобы вы этого хотели. Обращайтесь к нам. Напомню, с вами был Вячеслав Богданов, руководитель компании Мастер Продаж. Обращайтесь, мы обязательно такую ситуацию исправим. Всем желаю свободы. Всем желаю получать хорошего настроения. Я хочу, чтобы вы каждый день, когда приходите на работу с открытой и чистой душой, делали свое дело и, и на второй день после этого приходили и говорили, «Вау, начался новый рабочий день». Они, а «Вау, я не хочу идти на работу». Я не хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы вы каждый день приходили с удовольствием. Поэтому обращайтесь к нам. Компания мастерпродаж.мд. Я Вячеслав Богданов. Всем здоровья и счастья! Будьте здоровы! Пока!